Часто люди, страдающие от боли в голове, жалуются на боль в зубах. Причем не всегда понятно, что провоцирует боль. Действительно ли эта стоматологическая проблема вызывает головную боль или наоборот? Есть несколько причин, вызывающих такие боли. Повреждение троничного нерва. Это, как правило, внезапные жгучие приступы в височной части по типу мигрени. Зубные боли при этом могут быть спонтанными пульсирующими, с временной ремиссией, обострениями на протяжении месяцев, лет. Пациент может быть уверен, что неприятные ощущения исходят именно от зубов, в то время как у него поврежден тайничный нерв. С ослаблением проявлений в голове уменьшаются и зубные боли. Кластерные головные боли. Кластерная острая приступообразная головная боль, поражающая в основном зрелых мужчин, также отдает в область зубов. Этиология синдрома не вполне ясна. Возможно, это форма мигрения. Неприятные ощущения в зубах от кластерной головной боли путаются с стоматологическими проблемами. Гнойный синусит, гайморит. Зубные боли могут появиться как следствие нисходящего острого гайморита, когда у человека одновременно страдает и голова. Ощущение бывает тупым, давящим или колющим, пульсирующим в скуловой области. При наклонах головы она усиливается вместе со стреляющей болью. Другие причины. Головная боль при опухоли мозга, остеохондрозе может отдавать в группу зубов. Иногда кажется, что причиной зубной боли является головная, но ее вызывают другие патологии. Недуги придаточных пазу, мозга, сердца и сосудов, органов зрения, слуха, глотки, шейных позвонков и позвоночника психические нарушения и постгерпетическая невралгия после опоясывающего лишая, на которые накладывается головная боль. Локализация ощущений, если долгое время сильно болят все зубы верхней и нижней челюсти, справа или слева, если страдает не один конкретный зуб, а целая группа, то, скорее всего, стоматолог вам не поможет. Взаимосвязь ощущений в зубах и в голове если при ослаблении неприятных ощущений в голове они пропадают и в челюсти, то у вас, вероятно, именно кластерная головная боль, эрадирующая в зуб. Отсутствие стоматологических проблем. Если на рентгене челюсти не видно никаких проблем, смело отправляйтесь к невропатологу. Даже если неприятные ощущения в зубах очень сильные и кажется, что болят именно они. На этом все, дорогие друзья. Головные боли бывают у всех. Но вот зубная боль присоединяется иногда. Если у вас было подобное переживание, пишите в комментариях. Если видео понравилось, поставьте лайк, подпишитесь на канал.